И носила, словно пулями косила Не втерпёшь, и как будто в сердце рану Мне нанес в ночи обамана Острый нож, точно знаю, есть лекарства Против подлого коварства Я готов бросить все с сорваться И к твоей груди прижаться Мой расстав. Махну по городу пешком, здравствуйте, закурим, рук. ты что такой? Пасмурный снимечки, протри свои стеколышки, над куполами рассвело. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Игорь Хентов из Израиля. Здравствуй, Игорь! Здравствуй, Женя. Можно на «ты» сразу? Да, парень... да, мы, да. мы недавно парень. знакомы, но да, можно да. на «ты». Даже нужно. Да. Э, слушай, Игорь, э, как тебя представить? Вот ты говоришь, что ты бывший музыкант. А разве бывают бывшие музыканты? Это же такое... Ж... Понимаешь, на... как, как Лим... получилось. Я бы мог выразить это в одном из своих Катренов. У меня их больше пяти тысяч. Я был скрипач начале, а позже стал поэтом. Как мне мои печали не сохранить при этом? Я сказал бы так. У меня два высших образования. Консерваторское и филологическое. Ростовский государственный университет. Э, да, и консерватория имени Рахманинова. Но так получилось, что у меня литература была когда-то хобби, музыка была профессией. Я был артистом симфонического оркестра. И очень много подрабатывал, а потом уже и зарабатывал в эстрадных коллективах и в России, и за границей, включая Испанию. Ну, это отдельная пара. А литература была хобби. А потом так получилось, что литература стала профессией. И меня настолько это поглотило, тем паче, что в литературе я достиг намного больших подвижек. Стала хобби музыка. Просто. Но музыка мне очень помогает в моей нынешней деятельности, действительно. Хорошо. Но ну, я знаю, что ты из музыкальной семьи, твой э, дедушка Адольф Самойлович был скрипачем. Так что ты, э, так сказать, а, на -на наследный принц. А э, расскажи э, про дедушку. Он на э, тебя как-то повлиял в плане э, выбора профессии, я имею в виду, слушай, и конкретно скрипач? У меня была очень авторитарная мама, которую я очень любил. Мама была Одна из, один из самых крупных филологов Ростова-на-Дону. Но, как часто бывает в еврейских семьях, э, мама сказала, ты будешь играть на скрипке. И дедушка со мной занимался до музыкальной школы, подготовил меня к музыкальной школе, а потом, знаешь, это все автоматически. Школа, музыкальное училище, консерватория. Но... Я все равно всегда хотел быть филологом. И когда я закончил музыкальное училище, я маме сказал: "Мам, я хочу на филфак". Моя умная мама сказала и правильно сделала. Мама, кстати, была директор школы. Она сказала: "Игорь, мы видишь, все равно живем в России, филология связана с идеологией. В общем, ты приобрети специальность, имеется в виду скрипочка, да? Потом делаешь, что хочешь". Так вот я в Симфоническом маркесе Ростовской филармонии, уже работал на четвертом курсе. Оттуда же ушел в армию после консерватории. Пришел из армии, и все равно меня вот это навязчивое желание сжигало. Я поступил заочно в Ростовский университет и очень хорошо его окончил. И вот так вот это все стало чередоваться. И там, и там, и там, и там. А потом литература взяла свое. Хорошо. А скажи, вот ты уже вначале сказал, что ты больше занимался эстрадой, но почему тебя это направление привлекло? Ведь обычно после конспиратории занимаются классической музыкой. Это далеко необычно, потому что на это знают все музыканты, и все люди. Надо было выживать. И все, кто мог, мы ушли в рестораны, тем более, что в Ростове был яркий пример. Был такой скрипач Моня, вот что написал Розенбаум песню «Скрипач Айдаш да, да. Моня». Ну да. А его первым учителем был мой дедушка, кстати. А э, мой папа учился с Моней в музыкальном училище, а я учился с его дочкой. Я, кстати, являюсь автором эссе-новеллы о Ну, в общем-то, это лучшее эссе. Без ложной скромности я за него даже получил премию литературную и оно везде цитируется и после этого меня приняли еще и в союз журналистов вообще я член трех союзов писателей начинают все писателей москвы израиля и еще одного даже название не помню да и я ушел совершенно случайно меня попросили поиграть в ресторане это было очень давно и знаешь как это коньо корм да да и даже не дело в том, что мне это страшно нравилось, но мне нужны были деньги просто, надо было кормить семью. И я стал ресторанным скрипачом, и занимался этим больше 20 лет, играл в разных странах, начиная от Польши и заканчивая Испанией. Ну вот так было. <плес> <плес> <плес> <плес> да, а скажи, пожалуйста, вот в ресторане, это же очень большая школа, не только музыкальная, но и школа э, жизни, да? Это не и... то слово. Мне есть о чем писать новеллы. У меня их больше 90, и многие печатаются в своих журналах. Это, сказать школа – это не то слово, это академия жизни. Не всегда сладко, как ты понимаешь особенно в условиях Ростова и Кавказа. А вот, кстати, кстати, по поводу Ростова, это всегда, это такой же, как сейчас говорят, мем. Ростов-папа, имеется в виду, в криминальном мире считалось даже э, круче Одессы. Да, Ростов-папа, а Одесса-мама. Действительно, э, там вот так сильна эта криминальная составляющая, между еще в советские годы сейчас мы не берем. Э, действительно. Или это миф такой, что это такой это бандитский никак, никак, город? Никакого мифа, это город... Не то, что он бодийский, он чудесный. Дело вот в чем, что в Ростове никогда не было беспредела. Я застал этот период 90-х годов, угу. и ты же понимаешь, где я работал, с кем, для кого и так далее. Почему не было беспредела? Потому что если государство не выполняет свои функции, значит серьезные ребята берут дело в свои руки. И разделив сферы влияния, беспредела не допускают. Я живу этому свидетель. И сразу четыре строчки. Могу сказать, однако, что даже и в Чикаго... Коль скажешь, из Ростова становится, последнее слово да. вы сами додумайте. Хреново, да. <смех> <смех> Скажем так, э, дипломатично. Так, а так. скажи, а тебе приходилось сталкиваться с ними, да, если ты э, работал в ресторане, приходили, как ты говоришь, серьезные ребята, что-то заказывали? Приходи... Мне приходилось все. Я не хочу об этом глубоко рассказывать, но я э, хорошо себя чувствовал в этот период. Я мог договориться с любым человеком, и меня просто уважали и те уважали и эти уважали потому что я никогда не крестятничал, никогда не кусочничал вел себя ну как бы правильно вел себя вот и все это знает любой ростовчанин а ты скажи вот ты начал по поводу литературной деятельности ты начал еще это в ростове э, на данную заниматься значит, когда я учился в ростовском университете так получилось да я начал работать еще преподавать русскую литературу в школе. Я бросил симфонический оркестр. Почему? Потому что мне... Я уже играл в ресторанах, а симфонический оркестр мне мешал. Потому что заняты были... Ну, концерты. У меня как раз то свадьба, то банкет. И я... Я же хотел стать литератур... А я еще хотел стать кандидатом наук. Я оформил соискательство научной научной степени как свободный соискатель и начал сдавать кандидатский минимум. Но вот успел сдать философию, иностранный язык, а потом я случайно попал в ресторан, да. И я ушел преподавать русский язык и литературу, хотел стать кандидатом наук. Но меня ресторанная жизнь, собственно говоря, захватила. А в школе была очень хорошая обстановка, кстати, вечерней. И мне очень нравилось быть учителем, кстати. И я говорю сотый раз, во всех проблемах школы виноват учитель. Если учитель нормальный, обладает знаниями не только школьными, а такими настоящими, глубинными. И человек достаточно остроумный и хороший оратор, у него всегда будет в школе, в классе, порядок и дисциплина. Работал я в вечерней школе далеко не самыми легкими подростками, как ты понимаешь. Самые светлые воспоминания. Но там так получилось. Я когда пришел, педагоги же и коллеги узнали, кто я, да? И вот они говорят, какой-то праздник учительский. Игорек, ты можешь что-нибудь там что-нибудь Словать. Да, типа слова. Да. Ну вот как это делается? Берется популярная песня и пишутся какие-нибудь да. слова. Да. А я взял дома, сел за фано, хотя я на фортепиано не очень хорошо играю. но три аккорда я могу играть, конечно, да. могу. И вот я... Получилось, что я моментально... Изменил слова, получила смешная песенка. И после этого, как только я в школу не прихожу, у меня, Игорь, сегодня у Марьи Иваны день рождения. Напиши что-нибудь. Это все закончилось э, ну, стихами такими более серьезными. Я взял эту подборку. У меня как раз сессия была в университете. И придется ее в газету «За советскую науку», как это раньше называлось, к редактору. Редактор посмотрела и говорит, слушай, да ты просто хороший поэт, и сразу меня опубликовала. У меня была сессия, и, <смех> и я прихожу на экзамен, ну, зачет, я знаю. Знаю, я не знаю. Профессор раз говорит, а, так ты тот самый Хентов, пять, мне <смех> понравилось. <смех> вот так я начал заниматься поэзией. А потом уже начались передачи в Ростове, был литературный, потом Москва. Я трижды выступал на радио ⁇ Голос России ⁇ А в конечном счете меня приняли в Союз писателей именно в Москве. Был такой Союз писателей Москвы, Рима Казакова, покойная, да, да, свет, да. светлая память, она услышала мою передачу. В общем, меня приняли в Союз писателей именно там. Вот так это все начиналось. Да. И еще мне вот такой интересный аспект. Вот я когда готовился, я просто в поиске забил Игорь Хентов и почему-то выскочил шансон. Для меня это было немножко так неожиданно, хотя вот э, э, в связи с тем, что ты рассказал о ресторане, это все очень логично. Э, расскажи вот об этой своей... У э, меня части. в ресторане была своя клиентура. В то время еще музыканты играли живьем. Не было минусов, как ты понимаешь, о чем да. я говорю, да. Значит, всегда у меня под рукой был клавишник, который всегда мог мне 3-4 аккорда сокомпонировать. Я начал писать песенки. Э, они имели большой успех. Потом, когда прошли. Да, но я хочу сказать, что у меня это песен много, но большинство моих песен написано с очень серьезными композиторами, их поют серьезные вокалисты в Москве, и в Ростове и всюду. Я уже не говорю о шести мюзиклах, это уже отдельный этап, это то, чем я сейчас занимаюсь. Мюзиклы, рок-оперы, рок-поэмы и так далее. Да, вот так это все начиналось. А потом, я когда был солистом Федерации еврейских общин России и ездил по всей стране со своими авторскими концертами, концертами я, меня спасло то, что я пишу афоризмы и эпиграммы, еще раз говорю, у меня же очень много их. А люди очень любят как бы вокальный жанр. Я не строю себя вокалиста, но авторскую-то песню я могу петь. И я написал целый цикл таких приврейных песен, потому что я ездил по еврейским общинам. Поэтому mm -hmm. у меня действительно много таких песен. И как это ни странно, вот я смотрю в Википедии, я открываю написано в Википедии. Игорь Хентов, российский автор, исполнитель и так далее, и подобное. Но... На самом-то деле это какое то звено моей биографии, потому что я автор больших крутых произведений. Ну, например, поэма "Боль земле" это лауреат конкурса имени Шостаковича. Например, рок-опера Моисея шестой год идет в Одессе. Например, мюзикл "Дракула" считается самым стильным мюзиклом Украины за все ее существование. Например сказка «Кот в сапогах» и «Аленький цветочек» имели бешеный успех в Ростове-на-Дону. Здесь я тоже ставил этого кота. Но в Википедии вот так вот. если кто-то в этим занимается. Ой, меня это не обижает. Пусть так. Хорошо, Игорь. Давай я вам покажу сейчас. Покажи, покажи. Не мои слушатели в Ростове. Вот выпустили диск. Ты видишь? Да. Диск-листопад. Это диск была такая организация, которая его... Нет, этот диск мне выпустили к моему 50-летию. А вообще выпускали в Ростове такой диск лучших хиты в стиле шансон из Ростова Папы. Первые две песни до моих слова там. Так вот, эта организация, которая выпускала, эта организация, они взяли с нас расписки с авторов, что мы к ним не имеем никаких претензий и финансовых э, таких вот Вопросы, э, вопросов, да. Но они нам делают рекламу. В результате они, кстати, нажили много денег. Они этот диск продавали и в Израиле, и в Германии. Мне оттуда ребята звонили, оттуда. Игорь, мы две песни вот слышали. Да, вот так начинался мой шансон. Более того, я в Израиле пою шансонные песни свои и с удовольствием слушаю. Нет, так я, я не говорю, что это что-то такое обидное, что-то... Тем более, что шансон — это очень широкое понятие. Да. Если во Франции в... исходить, во Франции — это просто песня, шансон да. в переводе, да. Мы же не говорим, что какой-то там блатничок. Хорошо, Игорь, давай на и этом мы сегодня, сегодня поставим многоточие. В да. следующий раз я хочу, чтобы ты рассказал уже о своей жизни в Израиле, почему ты переехал, чем ты занимаешься, вот про мюзиклы и так далее, и про свои э, литературные опысы, про афоризм и так далее. Э, мы пока ставим точь, наготоче и очень было приятно это послушать я думаю что мы продолжим наши встречи еще не раз поговорим всего доброго до свидания к вашим услугам спасибо искренне вас